Человек, который любит себя. Первое. Делает то, что хочет делать. Второе. Не делает то, что не хочет делать. Когда выясняет отношения, говорит о себе, не жалуясь на другого. Мне было некомфортно от твоих слов. Мне было нехорошо от твоего поступка. И мне было больно от того, как ты поступил. И так далее. не от... Отвечает прямо на вопросы. Отвечает прямо на вопросы. И не увиливает, не оправдывается. Как только человек начинает оправдываться, он завалился в жертву. Жертве некомфортно, и ей нужно оправдать свое поведение. Если человек гармоничный, он осознает, что любой его поступок был необходим или нужен именно в той ситуации. Поэтому задумайтесь, какие вы счастливые, любите ли вы себя, осознаете ли вы себя, гармоничные ли вы.